Итак, у нас сегодня тема рекрутинг в Инстаграме плюс Контакт. Но я не буду прям по двум соцсетям давать конкретные, точнее не конкретные, а подробные инструкции, да. Я покажу, как я это делаю и как это можно связать. То есть не так, что у нас в одной, в одном вебинаре будет две темы, да, а именно как можно это совместить? А вообще поставьте, пожалуйста, в чате пятерочки, кто есть в Инстаграм, кто знает, что это такое, и поставьте двоечки, кого в Инстаграм нет, кто вообще без понятия или, не ну, дружит с ним, да? Ну, я смотрю, пятерочек очень много. Все прям есть в Инстаграм. Так, Эльзы нету лена нету. Чуть-чуть. Mm. Понятно. Кто-то рекрутировать уже пробовал в Инстаграм? Пока вы пишете, да, я буквально пару слов скажу за это приложение. Вообще за ним будущее. Это сразу, однозначно. Потому что, ну, по многим причинам. Во-первых, это приложение, которое отлично работает в телефоне. Оно изначально было создано для телефона. Его можно установить и на планшет, можно и на компьютер тоже установить, если постараться. Но изначально оно было создано именно для телефона, оно легко там грузится, даже при самом медленном интернете. И это приложение, которое будет всегда с вами, да, всегда с человеком. То есть с ним просто работать. Как бы вам сейчас не казалось, что какой-то он непонятный, да, я не знаю, как там работать. На самом деле там ничего сложного нету. Ася пишет, мне там нравится. Таня пишет, куплю новый телефон, окунусь прям с головой. Да, туда надо окунаться с головой, реально. Там просто надо научиться работать, правильно себя вести, правильно себя преподносить, и тогда все начнет получаться. Ну, это приложение, как вы поняли уже, да, в основном, где люди выкладывают фотографии. Сейчас есть возможность также выкладывать короткие видео до одной минуты длиной. Этим тоже можно пользоваться, даже при рекрутинге, да. Но в основном там выкладывают фотографии. Сейчас еще появилась возможность выкладывать сразу несколько фотографий. То есть не коллажом, а так, чтобы их можно было листать, как вот вы листаете у себя на телефоне, да, в альбоме. И здесь точно так же можно в одном в одной записи, да, в одном посте разместить несколько фотографий. Ну ладно, об этом позже. То есть это такая, ну, по сути, простая соцсеть, да, все гениальное просто, как говорится. Давайте мы не будем долго просто с вами, да, мы перейдем сразу к делу. То есть что нужно изначально? Конечно же нужно установить себе на телефон или на планшет, да, приложение. Я не буду говорить сегодня про компьютер, потому что на компьютере маленечко это проблематично. Хотя, если очень хочется, то тоже можно. Сейчас есть, у кого компьютер на Windows, да, в магазине приложения Windows тоже можно скачать это приложение. Единственное, там нельзя загружать фотографии через это приложение. Я тогда не понимаю, зачем оно нужно. Просто лайпить, да. То есть грузить фотографии нужно именно с... Телефона или планшета. То есть, если у вас Android, то вы знаете, что через Google Play, да, если у вас iPhone, iPad, то через App Store. И второе, что нужно сделать перед тем, как начать, нужно подготовить либо отдельную папку, либо просто, да, там где-то у себя. Ну, я знаю, что там, например, в Android можно отдельную папочку создать, да, на iPhone, может быть, так это удобно. А, картинки, картинок должно быть не так много в вашем Инстаграме, да? В основном в Инстаграм должны быть личные фотографии, и они должны быть отличного качества, То есть, не просто нормального, нехорошего а отличного качества, потому что Инстаграм это приложение фотографий, и если у вас там будут некачественные фотографии, <coughs> ну считайте, что он там делать просто нечего. Ну, как бы это ни звучало, да, но на самом деле это так. Если вы хотите, чтобы Инстаграм работал на вас, а не против, да, то нужно запастись хорошими, классными, качественными, отличными фотографиями. Ну, на тему какими, да, семейные, естественно, это в первую очередь про детишек, животные ваши, да, там, все, что с этим связано, с вашей жизнью. И немножечко картинок про работу в интернете. Картинки должны быть не избитые, да, которые весь интернет уже видел, да? а как-то постарайтесь выделяться. Попробуйте сами сделать. Да? Возьмите какую-то картинку, например, просто там, с ноутбуком да, и сами напишите на ней какую-то фразу. Да? Сейчас приложения различные есть, которыми можно на картинках делать надписи, тоже покажу их сегодня. То есть не берите избитые вот эти, которые все видели на которые уже люди не реагируют, а именно берите такие фотографии, картинки делайте, да, которые ну, вы сами еще не встречали. Да? То есть такие, чтобы они не мазули глаза и чтобы их просто мимо так вот не пропускали люди. Да? Вам же нужно, чтобы люди на вас реагировали правильно. А теперь посмотрите, можно работать с одного аккаунта, можно работать с пяти аккаунтов. Сейчас вы, наверное, сидите и вот так вот делаете, да? О, можно работать с одного аккаунта. Я буду работать с одного аккаунта, прям сегодня начну, да? А, да, можно. Но если у вас, ну, в каком случае, да? В этом случае нужно будет просто делать несколько заходов с одного аккаунта в день, да? Если у вас в день есть три часа, которые вы можете посвятить работе в проекте, рекрутированию, и эти три часа у вас именно не сразу подряд, вот, да, например, отвели ребенка в школу или в садик, да, его вот пришли домой, у вас есть три часа подряд, которые, которые вас никто не будет отвлекать, да, и вот вы можете в это время поработать. А именно, когда у вас в течение дня например, утром у вас есть время, в обед есть время, вечером есть время, да, или там. Утром, потом через час, потом через три часа, мы ну, поняли, да, то есть не подряд, а вот именно в разбивку в течение дня у вас есть три свободных часа. Тогда работать можно с одного аккаунта. То есть вы будете просто выдерживать паузы между действиями, и тогда сможете работать именно вот таким образом с одного аккаунта. Если у вас а, такой, ну, как бы график жизни, да, что у вас есть только три свободных часа, который вот подряд, и вы не можете себе позволить, например, и утром, и Днем, и вечером сесть и поработать, то заведите себе пять аккаунтов и будете работать с них Просто одновременно, ну как одновременно, поработали на одном, зашли на другой, сделали те же самые действия, что на первом, зашли на третий, да, сделали те же самые действия, что на первых двух, потом зашли на четвертый, так далее, на пятый, сделали те же самые действия. Понятно, да, вот суть? То есть разница работать с одного аккаунта, разница и как в пяти аккаунтов работать. И обязательно у вас должен быть хотя бы, не хотя бы, а просто у вас должен быть личный аккаунт. Обязательно. То есть если вы, например, будете работать с одного аккаунта, то он у вас будет и личным, и для рекрутинга. Что значит личным? Это значит, что на этом аккаунте у вас есть друзья, да, и это будет здорово, если вы будете видеть такой аккаунт, на котором вы будете и рекрутировать, и ваши друзья будут это видеть. Но мы с вами будем учиться рекрутировать не шаблонно, да? прям кричать про работу, да, там постоянно, чтобы друзья вас отписывались, отворачивались, вот. а именно чтобы это было интересно. И если у вас 5 аккаунтов, вы решите так работать, да, тогда один из них должен быть личным. То есть, ну, либо у вас будет один личный и 4 рабочих. Почему так? Почему не один личный, а, 6, а 5 рабочих, да? Потому что в итоге у вас получится до 6, а в Инстаграме есть возможность одновременно включать только 5 аккаунтов и будет неудобно вам просто-напросто переключаться постоянно то есть выходить из одного входить в другой чтобы вам постоянно это не делать вы можете сразу забить в инстаграм 5 аккаунтов один из которых будет рабочим о, личным а остальные рабочие я вам это покажу сегодня вы поймете то есть определитесь да, с методом как вы будете работать с одного или с пяти в зависимости от вашего графика дальше но это касается тех, кто выбрал для себя работу с пяти аккаунтов. А Если вы выбрали для себя работу с одного аккаунта, то вам это не нужно. То есть если вы выбрали с пяти, то регистрация в Instagram проходит через электронную почту. Можно через телефон, но проще через электронную почту. Это будет Не надо искать номера телефонов да, свободные, не надо их покупать, а почту можно создать бесплатно. Создавайте почту в этом случае на Яндексе, потому что на Яндексе есть такая функция, что вы, просто поменяв окончание почты, тем самым как будто бы для Инстаграма создали новую почту. По сути, у вас одна почта всего. Вот смотрите. То есть вы просто меняете хвостики, окончания, да, на, например, яндекс.ру, потом яндекс.ком, яндекс.оа, да, яндекс.бай. Это будет у вас вот 5 Тех аккаунтов, про которые я говорила. То есть, если вы создаете, например, как я здесь в примере пишу: да, Например, у меня почта Женя.данилова, собака.яндекс.ру. То я могу зарегистрировать на эту почту первый аккаунт в Инстаграме. Дальше, когда я буду регистрировать второй аккаунт в Инстаграме, я укажу женя .данилова, собака, яндекс собакаяндекс.ком вместо ру. Да, потом и Потом и yandex.by. Вот, и таким образом, а, после того, как я создаю м, аккаунты в Инстаграме, я подтверждаю их через почту, и все подтверждения, письма с подтверждениями мне приходят на одну и ту же почту. То есть вот этим вот м, удобен Яндекс, наверное, да. Ну, если вам там понадобится куча аккаунтов создать, правда, я не понимаю, зачем, но ну, если у вас очень много времени, да, и вы хотите этим заниматься, то, пожалуйста, хотя, мне кажется, лучше, проще работать качествами, да, чем больше распыляться. Вот. можно также точки вот эти вот, да, в почте заменять на дефис, тире, да, черточки, и тогда у вас будет совсем еще одна новая почта. То есть из одного ящика можно таким образом создать 14 ящиков дальше вы регистрируетесь в инстаграм то есть но ну, здесь все проще простого там как в любой социальной сети все подсказывают до да, сюда в электронную почту сюда видите имя да, логин придумайте то есть там по шагам пройдете не запутаетесь а можно также зарегистрироваться с компьютера потому что бывает так что например вы в инстаграм регистрируется с приложения и на каком-то Аккаунте там на третьем, на четвертом или на пятом вам говорят, что вы слишком много уже с этого устройства зарегистрировали, у меня так было. Ну, правда это уже был, наверное, десятый аккаунт. Это когда я только начинала разбираться. То есть не дает в одном приложении ну, с одного телефона зарегистрировать много аккаунтов. Поэтому вы просто идете на сайт instagram.com и там регистрируются сколько вам угодно. Потом заходите по логину, который вы придумали уже через телефон. Дальше вам предложат загрузить фотографию профиля. А здесь вы грузите свою личную фотографию. Ну, я не знаю, надо это объяснять или нет, что это должна быть фотография отличного качества. Вас должно быть хорошо видно, то есть не где-то вы вдалеке будете, да, а именно близко вас должно быть видно, потому что в Инстаграм. Ну, сами понимаете, раз это в телефоне приложение, да, там не так все крупно, как хотелось бы, как на экране, на мониторе, да, на компьютере. А там все будет помельче, и поэтому вас люди должны сразу увидеть, Не там где-то среди березок да, вы стоите, непонятно, кто там стоит вообще. Если там вообще кто, а именно вам должно быть сразу хорошо видно, и эта фотография должна к себе располагать, то есть это и хорошее качество, и вы должны хорошо получиться, да, и без очков, без купальников, это как обычно, то есть правило всегда одинаково при оформлении, когда вы выставляете фотографию, что главную фотографию, что вообще на стене у тебя, Дальше вам предложат подключить другие социальные сети, здесь я рекомендую, можно сразу подключить, да, то есть подключить ВКонтакте, вот внизу есть кнопочка. Можно пропустить, а это сделать можно потом, я покажу, как это сделать. Но этой функции надо пользоваться. Это как раз то, о чем я буду говорить, именно как связать это с Контактом. То есть вы просто подключаете к каждому аккаунту Инстаграм аккаунт ВКонтакте. И все, что вы будете публиковать в ВКонтакте, в Инстаграм, будет автоматически публиковаться в ВКонтакте, который вы подключите вот к каждому аккаунту. То есть надо иметь, получается, 5, если у вас 5 аккаунтов в Инстаграм, нужно иметь 5 страничек ВКонтакте. Вот. Если у вас один аккаунт, то одна страничка, соответственно. Это я сейчас говорю про телефон и планшет. С компьютера это можно настроить. С компьютером, если у вас компьютер Windows, да, вот Диана спрашиваешь, если компьютер на Windows, то в магазине приложений тоже можно скачать Instagram. Тоже можно приложение такое установить себе, но через него ты не сможешь выложить фотографии. Там нет такой функции выложить фотографию. Там есть функция лайкать подписываться смотреть ленту других людей да то все все что есть на кроме того что ты можешь выложить фотографии вот, вот это все что я показываю там можно делать, да. И зарегистрироваться можно вот. дальше вам предложат подписаться на других людей пока мы это пропускаем нам сейчас на данном этапе это не надо мы просто идем дальше а вот здесь вот вы потом, когда будете смотреть запись, вы рассмотрите хорошенько этот слайд, хорошо сами. Я не буду сейчас здесь от 1 до 17 да, показывать, что означает каждая кнопка, до 18 даже, потому что их много, это так кажется сейчас, да, что, блин, я никогда не разберусь, да на самом деле там все интуитивно понятно. То есть как и в «Контакте», например, да, как в «Одноклассниках». То есть везде написано там, «Редактировать профиль». Там, здесь вот если нарисован, например, значок фотоаппарата, понятное дело, что это вы сейчас выложите фотографию. да, То есть ну все интуитивно понятно. Поэтому я это пропущу, чтобы не тратить на это время. Вы потом, если вам нужно это, да, если вы совсем не понимаете, не ориентируетесь, то вы потом просто запись включите или попросите... Там, в чате я скину эти слайды, вы будете смотреть и читать, что каждая кнопка означает, да? Теперь по поводу того, что делать, да, вот мы создали сами аккаунт, и что с ним делать? Вы его просто оформляете пока что нейтрально, как просто обычную страничку. То есть, если бы это была просто, ну, был бы просто ваш аккаунт в Инстаграм, да, но если вы решили заработать с одной странички, да, понятное дело, что вы можете сразу начать его оформлять так, как вы хотите, чтобы он у вас дальше продолжал выглядеть, да, не так, чтобы потом эти фотографии удалите и потом начнете заново оформлять. То есть я имею в виду, что значит нейтрально. Нейтрально значит никаких картинок, да, никаких, там, картинок о работе, вообще картинок, там, цветочки всякие, да, природа, не надо это добавлять, потому что вот для чего мы это делаем, да, то есть нейтрально оформляем для того, чтобы Инстаграм вас не заблочил чтобы ваша вот эта вот страничка в Инстаграм она полежала два-три дня, прошла как бы модерацию, можно так сказать, да, спокойно, то есть на нее не обратили внимания. Все, это обычная страничка обычного человека, да? ну вот по этой страничке же не видно, что я собираюсь на нее работать, правильно? Вот. То есть, что мы делаем? Что нам нужно сделать? А, в течение одного-двух дней, вот сегодня, зарегистрировались, сегодня завтра вы зарегистрировались, сегодня-завтра вы выкладываете на эту страничку, ну, 12-15 фотографий, чтобы у вас вот так вот заполнена была стена, можно так сказать, да? Чтобы не было там три фотографии, и все остальное пусто. Да, чтобы вот было что посмотреть. А, в час добавляйте не более трех фотографий, то есть одну, две, три максимум добавляйте а, с перерывами. То есть, например, сейчас выложили там одну фотографию, можете еще сразу выложить, потом, например, через час, через два, ну, в день вот две-три фотографии выкладываете, не больше, ну, одну-две лучше, да? Ой, в день мы выкладываем... Сейчас вас запутаю... За два дня вам нужно выложить 12-15 фотографий, то есть вы можете выложить в день ну, 6-10 фотографий, да, вот так примерно. Но с перерывами, с интервалами не так, что сразу 10 фотографий выложили, могут заблокировать и не дать возможность выкладывать. То есть, ну, как везде, будьте аккуратны, да, ведите себя так, как будто вы обычный пользователь. Вот когда будете выкладывать эти фотографии, да, свои, не просто так их выложите, да, а как-то подпишите. Ну, например, я не знаю, там, вышли погулять, да, там, погода прекрасная, солнышко светит, там, травка зеленеет и так далее, да. Просто, вот, просто подпишите и поставьте хэштеги. Хэштеги, знаете, что такое? хэштеги это когда вы, например, вот выложили фотографию со снегом, да, и ставите значок решетки и пишите без пробелов после решетки сразу «снег». Это будет хэштег, то есть это метки, по которым э, вы можете находить людей в Инстаграм и по которым вас могут находить. Для чего э, ставим эти э, хэштеги? То есть здесь, смотрите, оставляем на два-три дня, до да, эту страничку, поехали дальше. Для чего ставим эти хэштеги? Э, для того, чтобы набрать первых подписчиков и первые лайки, чтобы у вас ваш аккаунт как бы зажил. Да, можно так сказать, если ваш аккаунт будут лайкать, если на ваш аккаунт будут подписываться, то Инстаграм э, вас вообще не будет замечать, то есть все нормально, не думают, что вы там работаете, да, хотя в Инстаграм вообще в принципе не так сильно блокируют, как, например, ВКонтакте или в Но все равно не надо лучше рисковать, особенно если вы решили работать с одним аккаунтом, да, лучше медленно, но верно делать. И... Вот таким образом, я вот, например, здесь отметила, да, там, что ну, деревня, хэштег, да, первые шаги, хотя это же далеко не первое, но по, я просто думаю мозгами тех людей, которые могут меня искать меня, а вообще, которые могут искать людей в интернете. Например, если я сама буду рекрутировать, да, я тоже могу людей, мамочек, например, в декрете, искать по таким хэштегам, как первые шаги, да, то есть первые шаги делают малыши, да, в основном там, ближе к году. То есть я понимаю, что если мамочка поставила такой хэштег, то значит, это ее ребенок, который делает первые шаги, и это моя целевая аудитория, я ее добавлю. И вот я мыслю такими же, такой логикой, да, что если я поставлю под своим под свои фотографии такой хэштег, то люди, которые будут искать такой хэштег, они будут, во-первых, лайкать меня, да, потому что это метод работы в Инстаграме, и будут на меня подписываться. Вот здесь вы видите, что мне поставили 39 лайков да, на этой фотографии, хотя это новый аккаунт, это за первый день. И еще отмечайте геолокацию, это значит, что вы можете отметить, там, например, город, в котором вы находитесь, вы можете ставить... Не обязательно тот город, в котором вы находитесь. Может быть, вы живете в деревне, которой вообще там нет, да? <laughs> не отмечена она на карте. Вот, там можете ставить большие города, в которых по хэштегам очень многие компании ищут своих потенциальных клиентов, и таким образом они тоже лайкают и подписываются. То есть, например, поставите хэштег, не хэштег, а геолокацию «Москва». Сейчас вот тут вопрос прозвучал, сейчас отвечу. Например, вы поставите геолокацию «Москва», и люди, которые ищут своих клиентов по геолокации «Москва», то есть людей, которые живут в Москве и в области, они будут искать их именно по такой геолокации. То есть это местонахождение, да, и тоже могут вас лайкать, на вас подписываться. Вот спрашивают, да, мамочка, которая не занимается рекрутированием, зачем ей ставить хэштеги? Ну, вот обычный человек, да, который не занимается вообще работой в интернете, зачем они ставят хэштеги? Ну, это просто так принято в соцсетях, так принято в Инстаграме. Вообще, вот вы начнете, когда рекрутировать, да, вы будете заходить к людям, каких только там хэштегов не увидите. Иногда некоторые вообще от балды ставят. И вообще, я понимаю хэштеги, да, там море да там если на море поехали отпуск да то есть они какой-то смысл несут за собой когда реально на фотографии море когда реально на фотографии ты в отпуске да тогда они имеют какой-то смысл а иногда есть такие хэштеги например я тут отдыхаю все отлично хорошо то есть целое предложение то да? есть под хэштегом в решетку пишут, и все без пробелов, и получается что-то один целый хэштег, и он вообще будет единственный во всем мире. Нафига вам нужен такой, я не понимаю, честно говоря. Ну, просто модно, да, но так принято, то есть все ставят хэштеги. Поэтому для нас это огромный плюс, что мы можем по этим хэштегам найти людей. Но иногда вот этим пользуются, вот так мы, да, я здесь специально вот такие хэштеги поставила, чтобы меня лайкали. Вот, поэтому, когда вы будете искать людей, вам нужно ну, желательно смотреть все-таки на странички, на их, да, на их странички, чтобы, ну, на магазин какой-то, на интернет-магазин не нарваться, да, чтобы лишний раз вам такие подписчики не нужны. Да? Дальше. Используйте звезд для того, чтобы на вас подписывались это опять же работает вот ну, таким образом некоторым это будет сейчас непонятно но это работает вот например любую звезду в поисковике в instagram вбиваете да, валерия алла пугачева филипп киркоров кто-то слушает кто кого знает да, там, дима билан и так далее да вот бузову например я Самая популярная, наверное, вот у нее, смотрите, 9,5 миллионов подписчиков, но я думаю, что там миллионов 5, наверное, это вот все рекрутеры, кто рекрутирует. Как это работает? Если очень многие, опять же, кто занимается раскруткой своего интернет-магазина, какой-то фирмы, не обязательно это сетевики, да, очень много, кто развивает свой бизнес в интернете, они ищут потенциальных клиентов через подписчиков, которые находятся у звезд. Вот среди вот этих девяти с половиной миллионов подписчиков некоторые компании хотят найти реальных людей. Среди этих подписчиков, от Бузовый, например, да, можете быть вы и соответственно многие работают с помощью роботов, да, люди просто настраивают этого робота, чтобы он брал из подписчиков Бузовый и людей, которые там, отвечают требованиям женского пола, да, ну, по количеству публикаций, сколько у вас там будет, да. В общем, просто я не буду задолго объяснять, просто подписывайтесь на бузову, ну или на кого-нибудь другого, да, на кнопочку Подписаться. Вот нашли аккаунт звезды, нажали кнопку Подписаться. Так, Таня пишет, что мне не очень понятно про подписчиков, подписки и отписки. А, объясняю. Давайте сразу на месте объясняю. Подписчики – это те, кто тебя читает. То есть те, кто на тебя подписался, чтобы видеть твои публикации, которые ты будешь, которые ты уже разместил и которые ты будешь дальше размещать. То есть когда ты размещаешь новую публикацию, фотографию да, с какой-то подписью, тот, кто на тебя подписался, он это видит у себя в ленте новостей. Подписки – это на кого ты подписалась. То есть ты будешь видеть у себя в ленте новостей те, записи тех людей, на кого ты подписалась. Например, вот мне интересно будет ждать тебя, да, что ты написал. Я подпишусь на тебя и буду, когда ты что-то напишешь, я увижу это у себя в ленте. Мне, например, не интересно вообще там, чем там, я не знаю, как я вот этот стилист, есть же такой, Зверев, да, мне вообще не интересно чем он занимается, но я не буду на него подписываться, поэтому я, он у меня в подписках не будет. Вот. Что я вспомнила, я не знаю. Вот такие, да, вот. Диана пишет, что очень много текелых страниц звезд. Ну, ты сразу поймешь, кто настоящий. То есть там, во-первых, стоит галочка. Вот видите, как у вузова стоит синенькая галочка, это значит, что она подтвержденная, то есть это настоящая. И там сразу видно, ну, по подписчикам, по количеству подписчиков, сразу видно. Если там очень много подписчиков, это настоящее. Если к тебе добавляется, вот Таня пишет, если ко мне добавляется, это кто подписчики, да, это твои подписчики. Те, на кого ты подписываешься, это твои подписки. То есть ты подписался. А кто у тебя подписал, свои подписчики, да. Итак, смотрите, что мы делаем. Нажимаем «Подписаться». И когда вы нажмете «Подписаться», вот таким образом, да, именно вот зашли на страницу «Звезде», нажали «Подписаться», выходит у вас вот такая вот следующая картина. То есть у вас вместо слова «Подписаться» будет уже слово «Подписки». То есть вы подписались. Да? и внизу у вас будут рекомендации для вас, то есть это люди из а, подписок вузовой самой, да, то есть на кого она подписана, и здесь тоже в основном звезды, то есть у звезд в основном звезды, да, да на звезд подписаны. И вы просто будете быстро, быстро, быстро, быстро, быстро большим пальчиком или таким пальчиком да, указательным тыкать вот по этим кнопочкам подписаться. У вас они автоматически будут двигаться влево, ну, удобно под ваш палец. То есть вам по одному месту надо будет тыкать на экране, да, вот так вот. Долго, долго, долго будете тыкать. Вам будут предлагать новых, новых, новых, новых, новых. новых. Вы будете тыкать, тыкать, тыкать, тыкать, тыкать, на всех подписываться, на звезды. Ну, можете, вот там, где написано рекомендации для вас, есть кнопочка «Все». Там будет тогда списком вот так вот выходить, и вы будете тогда вот так вот. Выходить. Но мне удобнее вот здесь вот когда. Вот будете так долго-долго подписываться. Ну, как долго? Ну, штука, наверное, смотрите. Я подписалась на 71 одну звезду, и тут же за буквально 10-15 минут у меня появилось 62 подписчика новых. То есть я сделала вот 71 так вот. 71 раз пальчиком тыкнула, да, подписалась на 71 звезду. И в ответ, да, не в ответ, это не те звезды, на которых я подписалась, как на меня тоже решили подписаться, да, дай-ка я понаблюдаю за Женей Даниэла. Тут вот такая. Я им нафиг там не нужна, да, понятное дело. На меня подписались те, кто ищет потенциальных клиентов через подписчиков Бузовый и через подписчиков тех, на кого на звезд, на которых я подписалась вот здесь, через рекомендации, поняли? Вам это можно вообще не понимать, вы просто вот берите и делайте, вот что говорю, да? Вот подписались на Бузову, ну или на кого-нибудь там, да, потом на рекомендации подписывайтесь, но смотрите, чтобы это были реально известные люди, да, не такие, которые там вы только знаете, да, там у вас из детства, может быть, какой-то, или там Пугачева не сидит в Инстаграм, может быть, да я не знаю. Что мы делаем с подписчиками? Мы их набираем. Наша задача, чтобы у нас было как можно больше подписчиков, наша задача сделать так, чтобы у нас был как можно больше подписчиков. Сначала мы это делаем, вот сейчас, на данном этапе, мы это делаем для того, чтобы наш аккаунт не был пустым. Вот когда мы создаем с вами страничку ВКонтакте или в, в, в Одноклассниках, мы же тоже сначала для количества набираем друзей, правильно? Чтобы другие, когда мы уже будем рекрутировать, не шарахались от нашей пустой странички, правильно? Здесь то же самое. То есть вы сейчас для количества набираете подписчиков, чтобы у вас не было там... 100 подписок и 0 подписчиков, да? Никто на вас туда не будет подписываться дальше, никто вас читать не будет, доверия к вам не будет, понятно? Вот, то есть здесь на данном этапе вы просто набираете для количества подписчиков. Как это сделать быстрее всего и проще всего, вот я вам сейчас показала. То есть ставим, во-первых, под каждой фотографией популярные хэштеги. Какие популярные хэштеги, это вот думайте, опять же, всегда мозгами Тех людей, которые раскручивают какой-то бизнес в Инстаграм. Например, я вот там просто дам такую удочку, да, закину. Предположим, сейчас очень развита ЗОЖ, да, здоровый образ жизни. Сейчас многие занимаются там фитнесом, спортом, короче, да. И... Есть просто люди, которые этим занимаются, да, просто спортом занимаются. А есть люди, которые продвигают какие-то товары или услуги, связанные с здоровым образом жизни. Кто-то продает там спортивное питание, кто-то продает одежду спортивную, кто-то продает курсы по похудению, да, то есть вообще разные. И чтобы найти своих клиентов, они ищут людей по хэштегам. Если я, например, ну, предположим, да, я э, занимаюсь, предположим, спортом. Пошла я в тренажерный зал, сделала фотку да, в тренажерном зале и подписываю и пишу, ставлю хэштег там, «спортзал», «фитнес», «тренажерка». Например, такие вот хэштеги я поставила под свои фотографии. Человек, который раскручивает, например, магазин э, со спортивной одеждой, он будет меня искать как целевую аудиторию свою именно по этим хэштегам. То есть если я занимаюсь спортом, мне в принципе может быть интересна спортивная одежда. Если мне, как бы этот человек найдет меня по хэштегу, он мне лайкнет фотографию, он на меня подпишется, да, я увижу это у себя в оповещениях в Инстаграм, зайду к нему на страничку, Посмотрю, если мне понравится его страничка, я на, на него подпишусь, чтобы дальше видеть его новости, что он будет там публиковать. Поняли? То есть принцип. Здесь то же самое. То есть у нас то же самое. Мы сейчас с вами вот набираем подписчик, Вот я вам хотела, ну, начала с того, что дам удочку, да, сейчас развито направление ЗОЖ, да, и если вы будете под своими фотографиями ставить хэштеги ПП, например, правильное питание сокращенно, да, Писать там правильное питание или худею, или э, на трени на тренировке, да. Ну, такие сейчас просто выражения я вот говорю. Или вы будете там ставить хэштег Качаюсь, да, или хэштег, например, приседаю или что-нибудь такое, да, отжимаюсь там. Ну, вот такие вот. На вас тоже будут какие-то люди подписываться, и вы заметите, что если вы к ним зайдете, вы заметите, что это люди, которые продвигают что-то, связанное со спортом, с здоровым образом жизни. Да, и если, например, вы... Что еще сейчас популярно? Сейчас, ну, не сейчас, а вообще всегда популярно, например, красота, да, если вы поставите хэштег красота или хэштег помада или хэштег косметичка, да, что-нибудь такое, то ногти, да, на вас начнут подписываться а, люди, которые занимаются продвижением а, товаров или услугов, которые связаны с этой сферой. То есть поэтому вам нужно думать, какие сейчас популярные направления, и ставить хэштеги, связанные с этим направлением, под самими фотографиями, чтобы а, набрать первых подписчиков. Что-то мы долго на этом прям остановились, но я надеюсь, что вы поняли, да? Вы поняли меня? <сам> Вообще, как это работает, да? То есть как работает Инстаграм примерно. Ой, я же пересохла в горле. Okay. Дальше. А вот теперь наглядно, да, схема получения регистрации. То есть каким образом здесь работается. Так, друг, давай. Туда, туда, туда, туда. Водички дай подписи. А, то есть, вот, что, про что я сейчас говорила, да, про хэштеги. Вы таким образом, а, когда вы набираете для количества подписчиков, вы через хэштеги а, привлекаете к себе внимание, да, чтобы на вас подписались. А, когда вы будете работать сами уже, да, когда вы будете рекрутировать именно, вы будете уже наоборот сами искать людей по хэштегам, вашу целевую аудиторию. У кого-то это будут мамочки, у кого-то это будут бизнесмены, да, у кого-то это будут спортсмены. То есть у всех своя целевая аудитория. И вот ваша задача будет уже а, привлечь внимание на ваш аккаунт. А привлечь внимание уже не хэштегами, конечно, да? Это вы искать будете по хэштегам. А как привлечь внимание на ваш аккаунт, мы это сейчас будем разбирать. То есть ваш аккаунт должен быть правильным, да? правильно оформленный, содержание должно быть правильное. То есть мы привлекаем внимание на ваш аккаунт, и самое главное, это надо это внимание удержать, чтобы человек остался у вас на страничке и читал вас Дальше, потому что он может не сразу к вам зарегистрироваться, да, а через год, например. Такое тоже бывает. А если я еще про это не говорила, про отписываться, я еще не говорила, я скажу маленько дальше в конце. Отписываться тоже надо будет, я наглядно покажу, как это должно выглядеть. А теперь смотрите, то есть наша задача привлечь внимание на аккаунт. Мы будем для этого по хэштегам находить людей, ставить... Лайки, подписываться и э, будем писать сами такие посты, чтобы нас люди находили сами по хэштегам и на нас подписывались. А, ну и еще там пара моментов будет тоже э, не связанная с лайками и подписками. То есть э, смотрите, дальше что мы делаем. То есть мы ну, привлекли мы внимание на аккаунт, да, человек на нас подписался, потом он вдруг какой-то момент... Ну, может быть, не прям сразу в этот же день он решил у вас спросить про бизнес, да. То есть у вас должны быть контакты какие-то, хотя бы хотя бы какой-то один контакт должен быть в описании профиля. Мы сейчас про это проговорим тоже, да. Либо у вас может быть там телефон, либо вайбер, либо ватсап указан, да. Либо у вас может быть ссылочка на страничку ВКонтакте, либо у вас будет ссылка на рекрутинговый сайт. В случае, если у вас указан телефон Viber или WhatsApp, то информацию вы будете давать уже человеку по телефону, ну, либо голосом, либо текстом. Конечно, сейчас голосом это самое актуальное направление. Но новичкам, может быть, это будет сложновато, поэтому вы можете текстом да, давать информацию, перепиской. Если у вас ссылка на страничку ВКонтакте стоит, то, соответственно, вы дальше можете с человеком общаться перепиской ВКонтакте либо голосовыми сообщениями. И если у вас ссылка на сайт стоит да, в описании профиля, то человек может сам посмотреть информацию на сайте и там зарегистрироваться зарегистрировать. Уже. Но это, как бы я вам скажу, самое Низкий процент регистрации будет у вас при таком раскладе. То есть не думайте, что если вы в описании профиля поставите свой рекрутинговый сайт, и у вас прям повалят регистрация. Нет. А, лучше всего это, когда вы с человеком общаетесь, да, хотя бы переписываетесь, лучше, конечно, вживую, когда вы общаетесь по телефону, когда он ваш голос слышит, да. А, больше всего регистрации будет именно таким способом. А, чуть меньше будет переписка ВКонтакте там или в любой другой социальной сети, Да. И меньше всего будет, если вы просто поставите ссылку на сайт, какой бы он классный ни был, да, и ну, такая статистика. Теперь по поводу того, как рекрутировать и оформлять страничку. То есть рекрутинг начинается уже именно с момента оформления, с момента оформления странички. Если вы ее оформите вот так, как вы сейчас видите на экране, да, я просто по хэштегу «работа» нашла, вот такой аккаунт, не знаю кто это, какая-то компания, да, даже не, прис... не всматривалась. А, но это уже не работает. То есть, если если у вас аккаунт будет оформлен вот так, вот одни картинки, да, там о работе, и вы будете добавляться с таким аккаунтом к другим людям, ну, вряд ли кто-то на вас, во-первых, будет подписываться, да, то есть человек просто а, к вам зайдет, увидит, что у вас там кишмиш что у вас там очередной какой-то лохотрон, как они говорят, да, со стороны, и просто уйдут от вас. А если у вас будет страничка оформлена как настоящая, живая, да, то люди, люди, вы можете человека заинтересовать, и он на вас подпишется и будет уже дальше вас читать. Может быть, он не сразу зарегистрируется, но позже он вас заинтересуется, да станет вашим партнером. На такой страничке он точно на вас не подпишется, ему вообще не зачем там наблюдать. Единственное, что на такой страничке вы можете поймать тех, кто сразу откроет какую-то из этих фотографий, картинок, да, и сразу спросит про работу. Но не, всех, не у всех бывает, например, вот человек едет там в маршрутке, да, пролистывает Инстаграм, тут хобана вы добавляетесь, да, он увидел что-то, а ему выходить на остановке на следующей, и он про вас забыл уже. А если он увидит, что там, реальный человек, да, то он даже потом вспомнит, что что-то там кто-то мне добавлялся, да, я потом посмотрю, пока подпишусь, и потом он будет вас читать. А если вот такая вот, ну, это сейчас не работает. Понятно, да? Такие не делаем, короче. Такие странички не делаем. Времена меняются на самом деле, да? Да. Так, вот э, Тритория спрашивает, Женя, это не должна быть родная страничка, это должна быть рабочая конкретно. Вот то, про что я сейчас говорила, вот это, этого быть вообще не должно быть ни в каком случае. Ни рабочая, ни личная страничка не должна быть вообще никогда. То есть если раньше это еще работало как-то, да, когда начинали только работать в, в Инстаграме, то сейчас это не работает вообще. Ну, может быть, там из сотни тысяч, когда вы сотни тысяч полайкаете или подпишетесь, да, тогда кто-нибудь у вас еще и аукнется, откликнется, да. Сейчас это не работает. То есть сейчас времена меняются, да, очень быстро все в интернете меняется, но личный бренд, он работает всегда. То есть, хотите вы этого или не хотите, работает именно личный бренд. То есть человек идет на человека. Новичок вы или старичок. Если вы старичок, то вы должны это понимать как никто другой. Если вы новичок, то вам это просто надо принять. Если вы пришли сюда не просто попробовать, да, а если вы уже определились, да, что да, я это буду делать, я понимаю для чего, тогда вам уже с первого вашего дня рекрутирования нужно развивать личный бренд во всех соцсетях. Начиная а, с инстаграма, контакт, одноклассники, везде, где вы есть. Так, еще что-то спрашиваю. Хорошо оформлена, должна быть рабочая. И своя родная, и свою личную страничку пользоваться. Наверное, ты, тетель, пропустила начало, да, я там говорила, что... Вы выбираете себе метод, которым вы будете работать, либо вы будете работать с одной странички, либо будете работать с пяти страничками. Если вы работаете с одной страничкой, то это будет одновременно ваша и основная, и рабочая. Если вы выбираете метод работы пятью страничками, то, соответственно, у вас будет одна основная и четыре рабочих. Хотя, в принципе, они будут оформлены похоже. Там разницы, в принципе, особо не должно быть хочу да ася пишет что мне кажется лучше свое одно хорошее место да, и с нее работать я в принципе с этим согласна и хочу чтобы вы еще раз меня услышали да что новички особенно что если вы действительно поняли суть, вы это для себя приняли что вы это будете делать да что вам это подходит вы понимаете, для чего, ради чего, какие у вас перспективы здесь, да, что вы реально это можете все получить, все зависит только от вас и от ваших тараканов, которых, я надеюсь, нет, или вы их выгоняете потихонечку, да. Нужно с первого дня своего рекрутинга развивать личный бренд. Я понимаю сейчас, что у вас будут вопросы, а как это, как это буду делать, у меня нет результата, я же как это вообще все? Все понимаю, вот все сейчас разберем. То есть с самого начала нужно определить, Шамиль спрашивает, можно я посоветую с вами в чате? Можно, конечно, можно, а нужно. С самого начала нужно определить перед тем, как начать рекрутировать, перед тем, как начать оформлять свою страничку, уже именно вот не то, чтобы даже оформлять, да, оформлять это значит, оформили один раз и оставили, и она все как будто бы готовая у вас по жизни будет работать, да, и все, вы больше ее не трогаете. Нет. Именно как вы ее будете вести. То есть, нужно с самого начала определить свою целевую аудиторию. Если у вас будет целевая аудитория, там, опять же, те же самые мамочки, да, там, ребят, вы меня извините, потому что у меня в голове только одни мамочки сейчас. Я понимаю, что есть мужчины тоже, да. То есть, если вы приглашаете мамочек, ну, не будет же у вас оформлена страничка, там, автомобилями, даже если вы женщина, которая их очень любит, да. А, понятное дело, что у вас там будут фотографии семейные, у вас будут фотографии с детьми, да, с отдыха. То есть такие вот, которые, когда ваша человек из вашей телевой аудитории, мамочка, та, да, которую вы искали, зайдет к вам, она увидит, что О, у вас общие интересы, у вас тоже есть там ребенок, да, у вас тоже их трое, да. И у вас есть общая точка соприкосновения, она с большей вероятностью будет с вами общаться. Да? Она на вас подпишется, будет нами наблюдать. Если у вас там целевая аудитория бизнесмена, конечно, у вас не будет а, страничка оформлена там, ну, несерьезно. да, Там, опять же, те же самые... Вот, например, мамская страничка не подойдет, если вы будете искать бизнесмена. Да? Если вы ищете людей, которые... Любит путешествовать, то у вас страничка должна быть тоже оформлена в этом стиле. Да? Вы должны рассказывать на этой страничке про то, как путешествовать, где путешествовать, куда путешествовать, как вы любите путешествовать, как вы хотите путешествовать, да? то есть должны фотографии тоже такие появляться частенько, чтобы когда вот фоново посмотришь на эту страничку, да, мельким глазом пробежишься, ты поймешь, что о, здесь что-то общее с моими интересами схожими, да, то есть интересно, ага, вот тут вот, вот что, открою эту фотографию, почитаю, да, то есть поняли? То есть э, определите вашу целевую аудиторию, и в этом направлении вы должны постоянно, когда вы будете свою страничку развивать, вы должны думать от своей целевой аудитории, что ей интересно, что вам ей дать, чтобы ей это было полезно, э, интересно, чтобы вас... Дальше продолжали читать, чтобы ждали ваши посты, да, о чем вы напишете, чтобы за вами хотели наблюдать. А люди любят наблюдать. Мы это убедились в этом уже сто раз, да. Вот поэтому ваша задача сделать так, чтобы именно ваша целевая аудитория, кого вы хотите, в, свой, в свою команду, да, чтобы она, чтобы вы ей были интересны. И... Где вы будете ее искать, да, то есть продумайте для себя, пропишите хэштеги, по которым вы будете искать, может быть, по геолокации, то есть по местам можно искать, например, те же самые мамочки, там часто посещают какие детские клубы, детские сады, да, оставляют метки, что там была там-то, а те, кто любят, например, ну, бизнесмены там, а всякие посещают, да, там еще что-то, вот, то есть подумайте, где вы будете сказать, пропишите для себя вот эти вот хэштеги, определите просто. Потом у вас это будет на автомате, но изначально это нужно определить, чтобы общую картину видеть, направление вообще, куда вам двигаться. И а, то, о чем я начала говорить, сегодня у нас про одноклассники речь не идет, все я спрашивают про одноклассники, как вести личный бренд а почему бы нет, да, реально-нереально спрашиваешь, Но ну, а почему нет, точно так, как и везде ведешь, как везде ведешь личный бренд, да, развиваешься, там точно так же, там точно так же ты пишешь посты, размещаешь фотографии, никаких проблем не вижу абсолютно. Инстаграм можно связать стать, по-моему, с одноклассниками тоже. <клес> Очень важно определить лично для себя, как вы хотите, чтобы у вас воспринимала ваша целевая аудитория. Вы сейчас вот новичок, да, вот предположим, вот, ну, те, кто давно с нами, кто уже умеет рекрутировать, вы это должны уже воспринимать как, как будто так и должно быть, да. А вот новички, у них начнут сомнения: а смогу ли я вот так вот, да, получится, я вот так вот не смогу, мне проще картинки загрузить, да, и пусть люди там реагируют на них когда-нибудь. Вот. Нет. Если вы. А... Вот вы должны определить, как вы хотите, чтобы вас целевая аудитория ваша воспринимала. Как профессионала или как дилетанта? Вы хотите, чтобы к вам приходили профессионалы или такие же дилетанты, каким вы будете, если вы решите не развиваться, а просто шаблонно работать. Да? То есть смотрите, чем отличается профессионал от дилетанта. Во-первых, Профессионалы всегда качественные фотографии, даже если у вас нет возможности, в вашем городе нету какой-то фотостудии, в вашем поселке нету фото фотографов, да, вы найдете возможность сделать качественные фотографии, вы не будете хотя бы выкладывать некачественные фотографии, да? лучше не выложить, чем выложить плохое, вот так вот скажу, да, не, ну, в качественные входит не только само качество фотографии, яркость, резкость да, там и так далее, цвета, но еще и то, что изображено на фотографии. А старайтесь, вот если э, вы размещаете фотографию и на ней размещены вы там, да, то что там в Инстаграм очень удобная функция есть э, переместить фотографию там влево-вправо, потому что иногда бывает она вся не умещается, она квадратная там должна быть, и вот вы должны быть то центральная фигура, которую вы хотите именно, чтобы увидели на фотографии, должна быть посерединке. Не так, что будет там, сбоку, да, слева, справа, снизу как-то, а вот именно в серединке должен быть тот объект или субъект, на который должен пасть внимание, да? То есть качественно э, во всех отношениях, да, фотографии должны быть, и то, что на них запечатлено, и то, какого они физически качества, да никаких купальников, ну, если вы на Мальдивах отдыхаете, да, там, или хотя бы в Турции, ну, или на, там, я не знаю, на нашем Черном море, ну, хотя бы на озере каком-то, где красиво, реально, да, и связать это как-то еще, если с этим, с нашим бизнесом, да, то это было, конечно, хорошо. Но не так, что, как некоторые вкладывают, но особенно девушки, да, ну, просто, я не знаю, я, мне бы стыдно... Выкладывают там, еще бывает, бутылки пива стоят на берегу, да, но это вообще. Таня пишет, с огорода не выкладывать. Ну знаешь, можно так обыграть огород, да, что ты, например, не стоишь там раком над грядками, да, такую, конечно, фотографию не надо выкладывать, да, но если ты там шашлыки, например, жарить решила, Но ну, сделай это красиво, да, красиво сфотографируй это, фильтр наложи а, и выложи. Но чтобы это было эстетично, да, чтобы это тебя э, перед твоей целевой аудиторией э, показывало как профессионала, да, а не как дилетанты, как, и таких фотографий море в интернете в инстаграме, да, которые не привлекают никакого внимания. Дальше. Профессионал чем отличается от дилетанта? Да, грамотность, соответственно, да. Ну, иногда бывает, я понимаю, что там, все отличники работают по найму, троечники, это все бизнесмены, это такая, правда, жизни, но все-таки давайте будем маленечко посерьезнее, да, есть сейчас даже специальные сайты, которые проверяют грамотность, то есть можно текст написать, какой бы вы там двойка или тройка у вас по русскому языку была, да, напишите текст, ставьте туда этот текст, и вам проставят запятые, и все ошибки исправят, есть такие сайты, просто в гугле забейте, вот, или там в чате потом попросить у нас там Настя Будку скидывала такой сайт. Это все сейчас исправляется. Да и телефон сейчас не дает неправильно написать, он там сразу исправляет все. А дальше. Профессионал, он будет стремиться развиваться. Кого вы хотите видеть в своей команде? Вот кого вы хотите видеть в своей команде? Тех, кто... А, э, вот даже не так вопрос задан, да? А как вы думаете, кто быстрее вырастет да, по карьерной лестнице? Тот, кто готов развиваться или тот, кто готов просто использовать шаблоны? Вот кого вы хотите найти таким образом? Если вы будете сами маленечко работать головой да, и излагать свои мысли в Инстаграм, то люди будут это чувствовать, и будут к вам идти именно такие, то есть на вас они будут идти, на вас, как на человека, как на, на личность. Если вы будете писать шаблонно, да, те же самые картинки о работе будете постоянно выкидывать, да, копировать у кого-то, да, где нету ваших эмоций, ну, к вам, может быть, и придут такие же. Ну, и когда они вырастут у вас, то эти люди? пока до них дойдет, что надо думать, да, что надо самим работать, а потом они скажут, ой, надо думать, ой, я так не умею, ой, я текст никогда в жизни не напишу, да. А как, как, как можно стать директором или бриллиантовым директором, да, используя шаблон? Понятное дело, что на первых этапах новичок сам не может совсем справиться, да, ему нужна помощь, как ответить на тот или иной вопрос даже, да. Понятное дело, то есть нужно обратиться к спонсору или в чате написать, ребят, помогите, не знаю, как ответить, да. Но а если ты хочешь, чтобы именно на тебя шли как на личность, а не просто на твою картинку, да, какую-то, тогда нужно поработать. Вот над собой в первую очередь нужно поработать. Этому можно научиться. И этому нужно научиться сразу. Точнее, нужно начинать учиться сразу с первого момента, как только вы пришли а не говорить, что я пока новичок, пока у меня нет результата, я пока получусь, посмотрю, как вы это делаете, и только потом начну это тоже применять. Да? Это может не настать никогда, потому что вам потом будет казаться, это так сложно, я никогда это не смогу сделать. На самом деле ничего это не сложно. Ну, нет, это сложно. Я сама иногда хожу, целый день, сутками бывает рожаю какой-то пост. И реально это... Это сложно, я ничего не скажу, да, но зато, когда я его публикую, я понимаю, что я публикую именно свои мысли, я ни у кого ничего не копирую, да, и я таким образом а, пишу это для, именно своей целевой аудитории, я пишу именно то, что хочу, чтобы она прочитала, понимаете? На вас придут такие же, как и вы, вот это главное поймите. Если вы будете дилетантом, на вас придут дилетанты, вот это поймите. Будьте профи, тогда на вас придут профи. Вот это, наверное, то, что я хотела сказать Ну и понятно, что у профи будет, соответственно, из всего вышеперечисленного, у него будет интересный разнообразный контент, да, то есть контент это то, что вы даете, материал, да, а у дилетанта будет, ну, все об одном, да, никакого разнообразия. Человек должен к вам заходить в Инстаграм и с вами знакомиться. Вот здесь вы там на огороде. Вот здесь вы на работе. О, такой же обычный человек, как и я, на работе работает, да? Вот здесь вы с командой встретились. О, у него какие-то встречи, еще тусовки бывают, да? О, о какой-то коктейль пьет там, да? Вот, то есть вы не можете, опять же, никогда не угадаете, кто вас там смотрит, читает, какие мысли человек в голове. Опять же, всегда говорю, никогда не сможешь там по ту сторону экрана заглянуть и узнать, что там у него, да, у человека, какие мысли. Но каким-то своим, какой-то своей мыслью, какой-то своей публикацией можете выстрелить в того или иного человека. Вот это понятно, да, вот это самое важное, наверное, перед тем, как вы начнете. Ребят, давайте обратную связь. Потому что вот если вы этого для себя не примете, вам дальше вообще не стоит смотреть. Вот если вы для себя вот это не принимаете, вообще не стоит дальше смотреть. Вы просто выходите, выключайтесь и не смотрите дальше. Оформление аккаунта. Ну, когда вы откроете свой аккаунт, да, у вас там будет такая кнопочка «Редактировать профиль», и вам можно будет там добавить... Короткое описание, как у меня видите здесь, да, э, э, э, так, короткое описание, вы можете поставить ссылочку на свой сайт, либо на страничку, например, ВКонтакте, <Р row to go> да, э, э, и здесь, как я говорила, ВКонтакте, ой, в Инстаграме можно поставить только одну ссылку. Я ставлю ссылку на страничку своего ВКонтакте, на которую я транслирую как раз вот с этого Инстаграма э, автоматически все посты, которые я здесь публикую. <свят> <свят> вот когда вы нажмете кнопочку «Редактировать профиль», у вас будет вот такая картина. Да? Имя пишем, настоящее фамилию, имя, да? не просто там Евгений, не просто Елена, а именно фамилию, имя. Логин придумываете, простой и понятный. Желательно через, ну если это имя, фамилия, чтобы это был, например, вот, как его называют, так, нижняя черта, подчеркивание, да, забыла. Там тире больше не ставится, да, посерединке, а нижняя ставится, так, чтобы было понятно, ну, не надо, не надо придумывать есть, логин. Работа дома, работа онлайн, работа в интернете. Никаких слов «работа» вообще быть не должно быть. Вы развиваете личный бренд, должна быть. Логин должен быть ваше имя, фамилия. Все. Никаких там «кошечка-кисонька», «лапочка-зайонька», да, никаких таких не должно быть. Все. Ссылку на сайт, на страничку в соцсети ставим здесь, да, вот где стрелочка вы сейчас видите. И в описании ставите, как, ну, это называется статус, да, статус. Вы можете что-то о себе написать, но не кричите, опять же, о работе. Если вы сразу будете начать о работе, можно написать внизу, что там по поводу работы, пишите там, например, вот сюда, да, там по ссылке. И если вы хотите, чтобы у вас было вот так вот, как у меня, например, да, вот у меня здесь каждое предложение с новой строчки, да, и там еще с смайлики можно ставить. Если вы хотите, чтобы у вас было не, одно, ну, не сплошной текст, а именно вот так вот, то... Откройте приложение «Заметки» у себя на телефоне или на планшете и напишите там а, с каждой новой строки да. а, этот вот текст, который вы хотите поставить в описании, и потом скопируйте его, перенесите сюда. Потому что в «Инстаграм» в описании а, невозможно, даже если вы будете ставить, что я хочу на другую строчку перенести, там это не перенесется на другую строчку. Понятно? То есть сначала пишем в «Заметках», а потом копируем, переносим сюда, в описании, сохраняем. Я не считала, честно, сколько там символов, но немного там символов можно. То есть вот такой вот максимальный у меня получился текст, который я смогла сюда написать. Хотелось, конечно, побольше, да, но здесь много не напишешь, короче. Дальше. Про оформление аккаунта, точнее не оформление, а ведение аккаунта, да? то есть мы просто сейчас говорим о тех, кто начинает с нуля, и постепенно вы будете его вести, оформлять, да? то есть, ну вот, если вы зашли вот ко мне, например, я не говорю, что у меня он идеальный, я точно так же, как и вы, учусь постоянно, что-то меняю, что-то новое узнаю, что-то выудряю, да, ну, просто как бы логически, если смотреть, да, если бы я зашла вот на такую страничку сейчас, вот, как я вам показывала. Где она? Ой, так. Да. Вот на такую страничку зашла бы, Я бы вряд ли здесь осталась. А если бы меня лайкнул, например, человек, ну, вот приблизительно с таким оформлением, где я вижу реальных людей, да, где я вижу ну, вроде бы качественные фотографии, да. Никаких там купальников, ну, имею в виду никаких бутылок, там, спиртных напитков. Ну, адекватная просто страничка, да, просто адекватный обычный человек. Я бы заинтересовалась, что он меня лайкает-то, хотя бы посмотрела бы, прочитала бы его вот этот вот... Кстати, очень многие читают именно вот эти вот заметки, да, то, что вы о себе пишете. Описание профиля. То есть постепенно мы с вами будем развивать свой аккаунт в Инстаграме. Это касается, что у вас один аккаунт и что у вас касается, если, если у вас там пять аккаунтов. Да? Это пример. То есть видите, здесь у меня фотографии, в принципе, нет картинок о работе. Да? Там есть вторая фотография, там где с логотипом нашего проекта сзади на баннере, да. А есть вот такая фотография, которая с какой-то надписью, издалека не видно, да, если ее открыть. А остальные все фотографии, они обычные, то есть там нет никаких приписок, да. А вот есть одна фотография, которая с припиской. Вот она у меня, если ее открыть. То есть здесь я просто как бы сделала на своей же фотографии подпись программу, подскажу тоже, через какую программу это делать, хотя, думаю, вы знаете многие. И написала пост. Честно, рожала его сутки. Я ну, реально рожала его сутки этот пост. Это тоже, этому надо учиться. Аня обещала провести в следующем каталоге вебинар о том, как писать продающие посты. Продающие не в том плане, чтобы что-то продать, да, а в том плане, чтобы та цель, которую вы преследуете в этом посте, она была достигнута да, там, может быть, на вас подписался новый человек, да, может быть, лайк, он, может быть, комментировать начал, наконец, да. То есть, как правильно эти посты писать, как взаимодействовать с аудиторией, своей, это тоже можно этому учиться, я тоже еще учусь, вот, это я писала от себя, то есть, здесь у меня, вроде бы, пост, как бы, фотография личная, да, но пост о заработке в интернете. То есть, как бы, вот, учитесь, вот это вот замечательно, но это не значит, что у вас каждая фотография должна быть Просто ваши личные фотографии, да, там ребенок в песочнице сидит, да, и вы пишете опять о работе. Но ну, люди устанут это читать, да, то есть они должны, опять же говорю, с вами знакомиться, как с обычным человеком и приходить на вас, как на личность, которая ведет какой-то интересный образ жизни. Я ну, надеюсь, что в конце вебинара вы поймете, о чем я говорю, общая картинка у вас сложится, да? Вот новичку сейчас, да, о чем мне писать? Если вы говорите, что вы рожаете сутками посты, да, то как я вообще смогу, новичок, написать что-то, да? Мне кажется, вообще новичкам в этом плане проще. А, ну, это из а, м, нашего будущего вебинара, который Аня будет проводить, да, в следующем каталоге. Я сегодня просто ее озадачила. говорю, давай быстро, мне надо, а, мне надо вот план, <laughs> не план, а подсказки новичкам, что им, о чем писать в своем инстаграме, да, когда вот они только начали его вести, начали только рекрутировать. Вот она меня набросала. Я, конечно, ну, уверена, что там будет все развернуто на вебинаре на ее. Я вот сейчас так пропиарила ее. Про то, как писать посты она будет проводить, да. И вот она сегодня мне как бы такой ну, планчик такой дала. То есть, смотрите, если вы новичок, о чем писать? Вы начинаете свой Инстаграм вести. Да? Начните его вести просто как свой дневник. Если у вас уже есть Инстаграм, на вас подписаны ваши друзья, вы подписаны на ваших друзей, вы просто его продолжайте. Может быть, вы просто подкорректируете его, ударите какие-то странные фотографии, там бывают такие, да, там опять же те же самые с бутылками, с алкоголем, с теми, которые вас не позиционируют как профессионала в области именно... Бизнесмена, да, то есть посмотрите на свой инстаграм и подумайте, как он вас характеризует со стороны обывателя, то есть со стороны вашей целевой аудитории. Все, что вам, вы решите, что это неуместно, просто удалите. Благо, это можно сделать, да. И вот, например, вы новичок, который либо просто создали только-только-только свой инстаграм, либо вы продолжаете его, но у вас новое русло в жизни, да, и вы об этом пишете. Начинаете писать. Представляете, вас начинают читать ваши друзья. Это вообще здорово, да. Если вы начинаете новый аккаунт, то вы по-любому найдете тоже там своих друзей, потому что вы даже не подозреваете, что ваши друзья там сидят уже. Ну и будете, соответственно, добавлять потом еще и незнакомых людей, тоже, которые будут за вами наблюдать, читать, что же вы тут о чем пишете. Да? И вот какие ну, варианты, да? о чем писать ну, естественно вы не будете писать, привет я хочу изменить свою жизнь хотя почему бы и нет да? то есть это как бы наводка вам такая да? то есть вы пишете аудитории знакомитесь с ней что я то-то-то да такой-то такой-то а, и вот я хочу изменить свою жизнь и вот на эту тему вы просто развиваете да? Развиваете, пишите какой-то пост вы можете писать не один пост на эту тему, да, а это просто вам наводка. А, вторая наводка, да, кажется, я нашел то, что нужно и решил попробовать. Потому что очень многие же как бы натыкаются на такие предложения, но как-то пропускают немо себя, да. И вот когда-то кто-то его зацепит все равно. Иногда мне говорят, да, там, мне уже сто раз предлагали. Я говорю, а вы никогда не думали, почему вам сто раз предлагали? Вот разные люди вам сто раз предлагали. Ну, не думал. Ну, вот он, этот человек решил вдруг задуматься, когда я у него спросил. И вот точно так же здесь может человек на вас откликнуться. Да, кажется, я нашел то, что нужно, и решил попробовать. То есть вы как бы про себя пишете свои мысли просто, да, что вы что-то искали долго-долго и нашли. Вроде бы как бы, как будто бы сейчас в этом разбираетесь. Вы решили попробовать, посмотрим, что из этого выйдет, да, я буду об этом писать, то есть вы так можете написать. Третий момент, да, третья наводка. То есть кто со мной, давайте типа вместе будем, я тоже новичок, интересно все это, это вроде как прибыльно, да, давайте будем вместе разбираться. А дальше наводка вам, что еще написать для новичку, для чего мне это, почему я этим решил заняться, да, почему сечевой, да, почему Арифлейн, например, да. Ну, зачем мне вот это вот что я могу что я здесь увидела, какие возможности но ну, не перечислять шаблон на машину там, автопрограмма бонусы поездки за границу да Ну никому это не интересно вот, вот, именно то что вас зацепило то и напишите а, ну и соответственно там наблюдать всегда легко а ты попробуй и сделать то есть тоже такой -то вариант который провоцирует людей вас комментировать когда люди будут вас комментировать это будет диалог это, когда есть общение, это уже половина успеха. То есть э, ваша задача сделать так, чтобы ваш аккаунт не просто был э, наполнен такими смачными суперскими постами, которые ну, тот, видимо, читает и лайкает, но не э, не комментирует. То есть когда нет комментариев, это тоже показатель того, что пока еще не все хорошо. Я вот сегодня еще наткнулась, или вчера, не помню уже, а, ночью вот, скриншоты 2 часа ночи делала. На ну, такой аккаунт а, девушка идет, видите, как интересно оформлен. То есть м -м, даже если бы она меня вот просто, например, лайкнула, да, я бы обратила внимание, хотя бы просто обратила внимание, что там такое, видите, как она оформляет. То есть она получается через каждые две фотографии, третью фотографию она а делает вот с такой вот штучкой, да, на картинке. И что-то пишет. То есть можно делать сбоку, чтобы у вас были, да. То есть можно делать с одного боку, можно делать с другого, с другого боку, да. То есть ну, через каждую просто 2-3 фотографии у вас будет вот так вот просто подсчитываете, что вот сегодня у меня такое-то должно быть. Вот. очень интересно и глаз цепляет. Да, единственное, что там действительно должны быть э, качественные посты. Вот в этой программе можно делать вот такие вот рамочки, как сейчас было. Как-то либо скриншот себе сделать, либо в записи потом посмотрите. Скачивается и на планшеты, и на телефоны, и на айфоны, и на эти андроиды. Вот, то есть, э, здесь как бы пример простого обычного поста у меня, да, если тот пост был как рабочий, да, то здесь просто обычный жизненный пост, да, то есть, э, и подпись к нему, то есть, я никогда не выкладываю посты, просто вот картинку, фотографию, да, и все, и там, и хэштеги, нет, я всегда обязательно что-нибудь да подпишу. Что-нибудь, ну, какие-то вот эмоции, которые передают эта фотография. Ну, вы же выкладываете фотографию, которая вам нравится, да, которая хорошего качества, да, на которой что-то интересное изображено. Придумайте, что подписать. Как так пустую фотографию выложить? Вот. И обязательно хэштеги тоже ставим, то есть по этим хэштегам, опять же, вас могут находить люди и на вас подписываться, лайкать, да, лишние подписчики вам помешают. Вот, по поводу того, как это связать с контактом, да? когда вы будете публиковать э, пост, под описанием, вот внизу видите, синеньким горит ВКонтакте, да, а вы просто поставьте там, переключите, чтобы она включенная была, либо если вы в, в одноклассниках хотите, да, либо в фейсбуке хотите, чтобы это транслировалось, можно и туда, и сюда, и туда, и сюда, везде можно транслировать, и в твиттере. И тогда эта функция называется cross-posting, то есть вы автоматически переправляете в другую социальную сеть из Инстаграма тот же самый пост. Вот то, что я здесь напишу, например, да, под этой фотографией описаний, все это вместе с фотографией, с описанием поместится на моей страничке ВКонтакте. Если я включу одноклассники, то одноклассники тоже. Ну, там, естественно, когда первый раз вы будете это делать, там вас запросят логин от контакта, пароль от ВКонтакта, да, что это действительно ваше все. Вот, и вот так это выглядит у меня, получается, на страничке ВКонтакте. Вот та самая запись, да, это вот как она выглядит ВКонтакте. И вот те, кто будет работать с пяти аккаунтов, кто решил, да, что будет работать с пяти аккаунтов, то вам... Можно зайти в настройки параметры, да, это шестереночка такая будет там справа сверху, когда вы будете на своем аккаунте находиться. А, нажать связанные аккаунты и а, каждому аккаунту своему, а, вот нажать на кнопку Связанный аккаунт, каждому аккаунту привязать, да, страничку ВКонтакте. Только не запутайтесь, да, сделайте это один раз. И если вы не будете выходить из этих аккаунтов в инстаграме, то вам не надо будет каждый раз это делать заново. У вас все сохранит телефон, да, и у вас будет постоянно, например, взошли, зашли, э, вот, как добавить аккаунты, да, вот у вас будет сверху один, который вы добавили, нажимаете на него, и снизу будет э, кнопочка «Добавить аккаунт». Вы на нее нажимаете, добавляете новый аккаунт, в настройки заходите, делаете вот то, что я вам здесь говорила, привязываете, да, то есть у вас должно быть тогда пять страничек э, в, ВКонтакте, если вы решили работать с пяти именно. Вот. И таким образом настраиваете, и каждый раз, когда вы будете публиковать, например, вот с первой странички у вас будет с нее идти э, пост автоматически на ту страничку, которую вы настроили, на первую там ВКонтакте, да, со второго идти будет на вторую страничку ВКонтакте, с третьего аккаунта в Инстаграме будет на третью и так далее. Теперь по поводу того, что делать вообще в зависимости от того, какой бы вы метод выбрали. Если вы решили работать с одного аккаунта, и у вас есть 3 часа в день в течение дня, ну, разбитые 3 часа, да, не сразу целиком, а разбитые в течение дня, то вам нужно делать 5 системных заходов. То есть, например, утром зашли, Через два часа зашли, через три часа зашли, еще зашли через час. Ну так вот. Интервал между заходами делайте хотя бы час. То есть не делайте там полчаса, 40 минут, да, это чтобы вас не заблокировали. И а, что делать-то именно, да? Во-первых. Здесь как бы не обойдешься без вот этих все равно действий, лайки, подписки, да, то есть здесь Инстаграм, работает именно через, ну, как любая сеть, в принципе, через привлечение внимания. Здесь тоже можно давать рекламу, она, в принципе, не такая дорогая здесь, да, но именно рекламу стоит давать на какой-то пост, который именно касается, ну, продающий пост, где вы именно даете, делаете предложение бизнеса, да? если вы будете продвигать э, как рекламу пост, там, где вы сидите на огороде шашлыки, жарите, ну, смысла от этого не будет, конечно, никакого, вот, а, но если вы будете каждый день делать рекламу платную, то, опять же, это тоже не все могут, да, новички не все это могут делать. А, поэтому вот эти вот действия, которые я здесь расписала, они не занимают очень много времени, то есть вот с одного захода вы делаете 150-200 лайков подписок, то есть вы находите целевую аудиторию, покажу как, да, лайкайте, подписывайтесь, это 5 минут. Сделать 150-200 лайков подписок, это 5 минут, это реально 5 минут. Ну, может быть, если вы будете это в первый раз делать, это будет 15 минут, но потом это будет 5 минут, потому что это все очень быстро делается. А, дальше 30 50 комментариев по ленте не о работе что это значит то есть это значит что а, вот у вас это не новых касается аккаунтов да, а тех когда у вас уже есть подписчики а, и подписчики именно ваша целевая аудитория то есть если у вас подписчиков только подавашки, там, какие-то магазины, да, ну, конечно, не надо на них время тратить и их. А если вот у вас, например, опять же, я все про мамочек, да, буду говорить. Если у вас, вы видите, что в ленте новостей какая-то из ваших целев... как это назвать-то, кандидатов даже, в общем, из вашей целевой аудитории человек выложил фотографию, пусть это будет, там, они сидят в песочнице с ребенком, да, и вы видите, что это ваша целевая аудитория. Просто лайкайте его, да, эту фотографию, чтобы человек лишний раз вспомнил про вас, что вы есть. Зашел к вам опять на страничку, может быть, он на вас сразу не подписался, да, а тут видит, что вы его еще раз лайкнули, потом вы его еще раз лайкнете, потом еще раз лайкните, когда он фотографию на выводит, да, потом он решит за вами понаблюдать, кто же вы такой, да, почитать ваши посты, что -то там интересного, да, и спросить у вас, наконец-таки, <свят> о работе, да, о том, чем вы вообще занимаетесь. А, то есть здесь мы не пишем спам, да, мы не пишем, что, вот, например, вы видите фотографию, да, мамочку вам, с ребенком, и вы не не надо писать там, работа в интернете для мамочек. Да вас заспамят через пять комментариев и не будет никакой реакции. Просто напишите, сидит ребенок в песочнице, и вы пишете, О, ну, классно, мы сегодня тоже в песочнице играли, да, о, у вас так тепло уже, да? о, какой малыш, классно", да, и так далее. То есть, ну, в аудитории свои комментарии, да, то есть живые только, нормальные так, комментарии, как будто вы, и не просто там смайлики, да, вот такие вот меня ставят постоянно, вы заколебали, я понимаю, что это роботы сидят, да, и ставят мне один лайки, или пишут там здорово, красиво, когда у меня вообще фотография, ну, не, не в тему бывает такое, знаете. Вот именно себе, ну, от себя поставьте, несложно же, да, 5-10 минут у вас на это уйдет, 30-50 комментариев поставить по ленте, когда у вас уже есть подпис... те, за кем вы следите из вашей целевой аудитории. 100 лайков по ленте. Ну, то есть, вот, когда вы будете комментировать, вы будете ставить уже и лайк автоматически, да, то есть вам останется поставить там еще 50 лайков по ленте за тех людей, на кого вы подписаны, и вашей целевой аудитории, таким как будто бы наблюдаете. Конечно, вы за ними не наблюдаете, у вас времени не хватит. Не тратите на это время, но просто лайки ставьте, чтобы люди видели, что лишний раз вы мелькнули в оповещениях у людей, понятно, да? Лишний раз о себе напомнить надо. И когда вы видите, что в ответ на вас кто-то подписался, уделите на это 3-5 минут, когда вы видите, что на вас кто-то подписался, зайдите к этому человеку, напишите ему в директ, директ это сообщение в инстаграме, напишите, там, например, привет, очень рада, что ты там, на меня подписался или подписалась, будем его жить, у тебя там такие классные, да -да -да. что там может быть классного, посмотрите на аккаунт, да, там, и всякое может быть классно там, ты откуда, да, там и так далее, там, чем занимаешься, ну, сразу много вопросов не надо задавать, конечно, а просто познакомиться, чтобы человек, опять же, лишний раз, во-первых, контакт да, устанавливается, во-вторых, лишний раз он там, зайдет и почитает, чем вы живете, и у, вас, у него уже в памяти отложится, что не просто так вы его лайкнули, что не просто так вы ему написали, какие у вас там классные малыши, а что ему ему видку написали. Понимаете? Итого, в день у вас будет 1000 лайков, 1000 подписков, подписок, и поначалу, если вы будете это делать, то есть 1000 лайков, 1000 подписок, да, то есть всего 2000, 1000 лайков плюс 1000 подписок, всего 2000 действий, то поначалу у вас будет в день после таких действий около 10 новых реальных, именно целевых, не просто тех, кто на вас по хэштегам подписался, да, магазины там, продавашки, а именно ваши целевые подписчики, около 10 будет. А, и вы первое время просто создаете такие доверительные отношения, когда вы в директ пишете, когда вы комментируете, лайки ставите, да, Первая регистрация будет, возможно, будет в среднем через 10 дней работы. Возможно, кто-то сразу а, увидит у вас, что что-то у вас интересное есть, спрашивает. спросит, там, или в ответ спросит, да, когда вы напишите новому подписчику, как, ну, что привет, рада с вами дружить, он у вас сразу спишет, а вы чем занимаетесь? Да, спросит, а, а что это у вас такое, а что за бизнес-проект, да, есть, чем вы таким занимаетесь, да? То есть вы можете дальше продолжить диалог. А, в среднем, вот, если вы это реально делаете, не так, что я вот 10 не работаю, вроде делаю лайки, подписки, вроде пишу. Ну, что-то у меня нет регистрации. Да? Вот в Инстаграме это очень просто отследить, ребят. Вот если вы делаете тысячу лайков, тысячу подписок в день, то у вас уже через неделю будет 7 тысяч подписок. И когда мне э, мои партнеры, э, было такое, когда начинал человек работать в Инстаграм, и говорит, ну, я вот работу ставлю, лайки. Я говорю, сколько лайков, сколько делаешь подписок В день? еще как бы сколько дней работаешь уже дни 10 захожу в инстаграм там 3000 подписан но если ты 10 дней работаешь у тебя должно быть уже перевалить за тысяч подписок а у тебя только 3000 значит триста 300 подписок только в день делаешь а тебе говорили тысячу то есть это говорит о том что ты не делаешь то что говорят для того чтобы получить эту регистрацию потом не надо просто спрашивать да почему не регистрации. Понятно? А если вы работаете с 5 аккаунтов, то здесь, ну, то есть определите, что с 5 аккаунтов вы работаете, если у вас есть, а... так, Диана спрашивает, могут ли Инстаграм заблокировать как контакт. Могут, если очень хорошо постараться. То есть, если ты вообще будешь прям... Если ты не будешь выдерживать интервал, то есть, вот, например, между заходами, да, 5 заходов в день должно быть, и ты между заходами не делаешь интервал хотя бы в час, да, тебя заблокировать. Если ты будешь больше комментариев ставить, чем написала я сейчас на слайде, да, если ты будешь одинаковые комментарии ставить постоянно, тебя тоже могут заморозить, там не блокируют сразу. Там могут заблокировать там на несколько часов, потом на день, потом на несколько дней. Но навсегда очень редко блокируют, там очень сильно надо постараться. Одинаковые комментарии тоже не ставьте, то есть на всех не ставьте, как вы клёво, у вас малыши, да. Фантазию маленькую, просто как со своими знакомыми общайтесь, да, ставьте комментарии, как будто вы со своими знакомыми комментируете. Если вы работаете с пяти аккаунтов, то есть, например, у вас есть 2-3 часа сразу, вот, общие, да, там у вас ушли гулять ваши, например, да, и вы, у вас есть 2-3 часа. Вот вы с пяти аккаунтов по очереди работаете. Сначала один отработали, вот все, что написано на слайде, потом второй отработали, потом третий отработали, четвертый, пятый. Все, вы за день сделали свою работу. То есть с пяти аккаунтов вы делаете те же самые 150-200 подписок, ну, то же самое, что мы сейчас говорим, только там вы делаете в течение дня, а тут сразу нескольких аккаунтов. А по ходу дела вы когда лайки подписки ставите, да, вы можете, эм, по ленте также, нет, вру, а, нет, не вру, когда вы лайкайте, подписывайтесь, вы еще можете э, ставить комментарии тем, на кого вы только-только подписались, то есть, вы лайками подписались, и если вам очень нравится человек, или очень нравится фотка, да, какая-то, вы можете просто оставить сразу комментарий, ну, какой классный, да, там, ой, там ну, понятно, да. А, то есть обработать один аккаунт, это когда уже все умеешь, 5-10 минут. Если не умеешь, ну пусть тебя будет уходить ну, 20-30 минут. Да? Поначалу надо ну, освоиться, как везде надо освоиться. Не будет сразу получаться, как все как метеор будешь делать. Да? Освоиться надо сначала, а потом будешь как метеор, пожалуйста. А, с 5 аккаунтов. Ну, 25-50 минут – это когда уже освоишься, да, ну, будет уходить у вас 3 часа в первый день. И, ну, приветственные сообщения точно так же пишем, как я говорила уже, да, если видите, что на вас человек подписался уже взаимно, то есть там будет видно, если на вас человек подписался просто, вы на него не подписаны, будет гореть синеньким. Если вы на него подписаны, и он на вас в ответ подписался, там будет черным цветом написано вы можете это повторить еще вечером, если у вас есть время. То есть, например, днем сделали, да, или утром там вот это вот все сделали с пяти аккаунтов. Если хотите, пожалуйста, можете это сделать еще и вечером. То есть у вас будут вдвойне, да, больше действий, ну, соответственно, у вас результат тоже будет быстрее. Это план для получения одной регистрации в день. Ну про систематические действия повторять не, не буду, да, только систематические действия, они приводят к результату. Это надо делать каждый день, каждый день одно и то же, чтобы потом было на что оглянуться, посмотреть, подвести итоги, да, что я вот это делал, и у меня это получилось. А не так, что я это делал, делал, делал три дня, что то никто не зарегистрировался, наверное, это не работает. Потом я решил отдохнуть, потом у меня опять мотивация появилась, я опять начал делать, делать, делать. Это как вот упражнение, да, есть э, «молодец». Там, если ты что-то начал делать, да, э, став, сделал это в один день, да, пиши себе букву «М». Если ты во второй день это сделал, то, что ты себе пообещал сделать, пиши себе букву «О». Если ты в третий день не сделал, то есть стирайте все свои буквы впереди, которые были, э, и начинайте заново, да? То есть в итоге надо собрать слово «молодец». Да, но вы здесь можете любой другой. То есть, ну, это… Как бы вам просто, чтобы вы поняли. Так, как искать людей? Я сегодня долгий такой вебинар, да, я понимаю, что у вас мозг кипит, но хочу, чтобы вы полную картину видели. А, искать очень просто. Через кнопку поиск, лупа, да, а сверху строка поиска Вводите туда хэштеги, которые вам интересны, которые потенциально являются хэштегами, Который использует ваша целевая аудитория. Мы об этом говорили. Да? А, то есть, например, вот хэштег нам три месяца. Вот, э, мам, ты спрашивала, да, сегодня хэштеги. Все пишут, да, вот посмотри, я сегодня говорила, да. Некоторые такие хэштеги пишут, что обалдеешь. Вот у нее хэштег стоит, озаряет нашу жизнь своей улыбкой, малыш. Ну, кто такой хэштег еще, кроме нее, напишет? То есть. Ну, так принято, так пишут, и это нам на руку, мы можем через них искать свою целевую историю. Здесь на этой фотографии изображен действительно малыш, да. Желательно зайти все-таки, а, ну, когда вы выберете этот хэштег, нам три месяца. Например, да, вы, естественно, по своей целевой истории ищете, Думайте мозгами вашей целевой истории Какой бы вы хэштег поставили, если бы вы были этой целевой историей, да, какие бы вы посты размещали, что вам интересно. А дальше вы находите, выбираете все публикации под этим хэштегом, да, перед вами она в виде картинок выходит, нажимаете на любую картинку, а, и дальше просто будете пальчиком крутить, они будут по очереди все идти, там очень удобно это все. И а, вы просто нажимаете лайк, лайк можно нажимать на сердечко под фото, либо быстро два раза пальчиком на фотографии, так будет ставиться тоже лайк, и нажимаете подписки, подписаться, да, у вас загорится зеленым цветом, если у вас перестало загораться зеленым цветом, значит вы лимит превысили, и надо сделать перерыв, если вы работаете <coughs> с одного аккаунта, но ну, из пяти тоже рекомендую, да, не ставьте просто так вот сразу лайки и подписки, рекомендую зайти на страничку к по человеку, потому что бывает, что и, ну, как мы с вами, да, тоже сетевики или другие люди, которые развивают бизнес, тоже ведут, ну, тоже у них есть дети, да, они ведут свою страничку, как мы ведем, да, чтобы не, свои лимиты не тратить на людей, которые уже в бизнесе, да, тем более в нашем бизнесе, да, с других, пожалуйста, просто зайдите на страничку, мельком гляньте, нет ли у них постов там про работу, и если нет, то подписывайтесь. Я говорила сегодня про то, что вот, смотрите, вот на этом слайде я сейчас вернусь, когда я говорю про то, что вот второй пункт а, по ходу дела, комментарии не о работе тем, кто нравится, да, вот, что я имела в виду. Я имела в виду, когда вот я встречаю, например, такие фотографии, да, и, в которых, а, ну, стоит подпись, да, ясно, кто в доме хозяин, такой малыш стоит, да, живовой, и там, мамочка пишет, ясно, кто в доме хозяин, ну, я просто рука просто написать, ясно без слов, да? то есть мне несложно написать, у меня это само по себе напрашивает этот комментарий, и человек на меня сто процентов обратит внимание, вот. То есть по ходу дела, те, кто вам как бы, больше всего нравится, да, вы еще можете вот так вот комментировать. Чудро устал, да? И молочко. Ну, в Инстаграм есть и такие, так называемые еще м, группы, хотя это тоже самый аккаунт, просто он оформлен как м, группа, да. То есть там картинки в основном, например, там рецепты какие-нибудь, еще что-то. Тоже, опять же, по своей целевой аудитории смотрите, что интересно ей, да, в каких группах она может сидеть. И среди, Ой, сделал. среди этих подписчиков, этих групп, вы можете тоже искать своих, свою целевую аудиторию. Но Опять же, на такие группы иногда подписываются те, кто работает в интернете, поэтому там сложнее найти телевоз, по хэштегу легче. Ну, как бы быстрее, не то что легче, да? Ну, вот как найти по группам? То есть вы нажимаете на список, здесь вот, нажимаете на список подписчиков и открывается полный список, вы просто выборочно подписываетесь, смотрите на фотографию, если видите, что это реальная фотография, да, а не картинка какая-нибудь, да, там, вот. И, ну, здесь вы лайк не поставите, то есть лайк, чтобы поставить, надо зайти на страничку, открыть фотографию, да, поставить лайк, выйти, то есть это много времени, поэтому по хэштегам проще всего. Но если вы, например, даже по хэштегам видите, вот такие вот, когда попадаются рекламные посты, там, вот, каких-то а, интернет-магазинов, вы их просто пропускаете, вам не надо тратить там свои лимиты на их, на вот эти вот, да, интернет-магазины всякие. Теперь по поводу того, что, наверное, как бы витает такой вопрос, да, вообще, что, картинки теперь вообще не выкладывать, да? Иногда можно выложить временно вот, именно конкретно картинки о работе, но а, именно временно, да, Лучше их выкладывать, я не знаю, вот такая статистика в Инстаграм, что там, с 6 до 8 вечера, по-моему, больше всего заходят в Инстаграм и смотрят ленту новостей. Поэтому можете в это время выкладывать такие картинки, подпись какую-то внизу сделать, да, конкретную, то есть где вы говорите, что если вам интересно, там, ставьте плюсики или если вам интересно, пишите в личку, например, вот, okay. И на следующий день, когда у вас уже там, плюсики поставили, да, вы уже всем ответили, информацию отправили, вы эту картинку удаляете, чтобы она вам картину общую вашего аккаунта не портила. Чтобы вы также продолжали личный бренд просто развивать. И когда вы такую картинку добавляете, все, кого знаете, кто есть проект в Инстаграм, да, попросите прокачать ее, чтобы она не была пустая, да, в комментариях там же были. Ну, как обычно. Потом на эти плюсики вы отвечаете, соответственно, да? Чтобы ответить, вы просто нажимаете на этот плюсик. А, не на плюсик, а на человека, да? Заходите к человеку, пишите ему в директ сообщение. Директ находится здесь справа, сверху. Нажимаете «Отправить сообщение». Вот, нажимаете «Отправить сообщение». А, пишите, да, что ну, в Инстаграм нельзя отправить длинные сообщения, то есть и ссылки там тоже не, не кликабельные, если вы будете отправлять ссылку на сайт, хотя это вообще не, не рекомендую делать, человек не будет просто так регистрироваться сразу, ему нужны диалоги, а, вопросы, ответы, да, и так далее. То есть общаться лучше вживую, либо по телефону, либо хотя бы голосовыми сообщениями, либо ну, на крайний случай перепиской. Но в Инстаграме большие сообщения нельзя отправлять. Там, Вообще коротенький тут отправляется, вам придется делить. Да? Но это неудобно, поэтому я всегда перевожу а, либо в ВКонтакт, либо я а, перевожу на голосовое. То есть а, после того, как человек человеку написала, там спросила, у вас есть страничка ВКонтакте? Да? Пока даже человек мне не ответил, я все равно иду в комментарии в эти и а, отвечаю ему что я вам написала в директ чтобы он себя в помещениях, увидел что я ему ответила чтобы он посмотрел свой директ потому что некоторые его не читают ну вот некоторые как бы, примеры как мне пишут да люди это даже не после картинок о работе Я такие картинки работы еще не вставляла то есть это просто вот я сейчас веду свой аккаунт просто как как вы видели и Просто спрашивают, да, я перевожу их. Спрашиваю, где удобно дать информацию вконтакте там или по вайберу, ватсапу. Некоторые пишут, а можно здесь? Я здесь, здесь очень короче, совсем неудобно. Некоторые пишут, давайте ватсап. Ладно, ладно, не нервничу. Вот, ну вот видите, да, примеры я не буду зачитывать. И потом, опять же, вот, что касается контакта. Вконтакте можно точно так же искать людей по хэштегам. То есть через поиск, я взяла тот же самый хэштег, ввела его, нажала Enter, и вот посмотрите, там 1537 постов с этим хэштегом. Можно либо просто поставить лайк, да, и прокомментировать, либо можно зайти на страничку, посмотреть, полайкать, там, прокомментировать, давать друзья, то есть смотреть, что вы хотите сделать уже. И вот Ася спрашивал, да, про отписки. То есть, да, важно, чтобы у вас э, аккаунт выглядел, э, как это, даже не то, чтобы красиво, да, а, это, это не назвать баланс, да, потому что баланс, когда поровну, а здесь у вас подписчиков всегда должно быть больше, чем подписок. Но у вас будет наоборот э, каждый день, можно так сказать, да, когда вы будете делать эти тысячи лайков, тысячи подписок. у вас будет прибавляться здесь подписки, и от них нужно будет отписываться время от времени. А, ну это делать нужно конечно и вручную, но это как бы время от меня О -о -о -о. отвлекайте меня. Это время отнимает. Есть, а... то есть смотрите, подписчиков всегда должно быть больше. Если у вас будет 10 тысяч подписчиков, например, там, да, и там 300 подписчиков, а, это значит, что у вас что-то интересное mm. на аккаунте и на вас mm. дальше. Вот, первое время трудно раскрутить, да, набрать этих подписчиков, а потом они а, а, уже, ну, как снежный ком, да, набираются. Mm. Как отписки делать? Вот есть у кого Android, да, телефон или... А, планшет. Есть такая программа классная. Я, правда, ей не пользовалась, но Лена Петрова, да, дала мне и говорила, что хорошо работает. А там можно настроить, чтобы отписывала эта программа именно тех, кто, короче, невзаимных. Вот кто на вас подписался в ответ, он их трогать не будет. Они так и останутся у вас. То есть вы на них будете подписаны. А вот кто на вас не подписался в ответ, от них он будет отписывать. Поняли, да? Вот вручную вы так не сделаете, потому что там не видно, кто на вас подписался, кто не подписался. Там просто видно всех подряд, и вы будете отписываться от всех подряд. А вот через эту программу это сделать возможно. Она бесплатная, очень удобная, я так думаю. К сожалению, у меня не Android, и поэтому я ей не пользовалась. А на iPhone, iPad ее нет просто. И вообще, на айфонах на айпадах нету такой программы, которая бы бесплатно и вообще даже платно бы подписывалась. Вот, через приложение, чтобы скачать в App Store, да, нет таких. Ребят, кто может знать, я не знаю, не нашла, я все, влазила, весь интернет перерыла, нет таких. Ну, я нашла, как бы, платные. Вот есть программа BootUp.me, да, вот это такой сайт, прям так и пишется bootup.me, и она делает несколько задач, она недорогая, ну, как бы там можно ее купить на год за 800 рублей, и она вам будет делать отписки, она опять же только от тех подряд, она не разбирает взаимный, невзаимный, да, она может ставить лайки точно так же, но это будет робот, да, я не советую делать через нее, потому что у вас не будет качества работы. вот, то есть, работать через компьютер-браузер Mozilla. И вот такая вот программа классная, тоже я вот через нее делаю, но она тоже платная. Это вот у кого не андроид, да, как делать отписки. То есть я через нее делаю отписки, она делает отписки именно от невзаимных. Вот, то есть то, что мне нужно. instasoft.stool. Сайт, можно посмотреть, сколько оно oh. оно стоит. Ну, это у кого айфон и да. Вот. Ну и oh. а, я буду заканчивать, да. То есть Смотрите. Я уже говорила про то, что новому аккаунту надо отлежаться 2-3 дня. Это чтобы вас не блокировали, да. Старайтесь использовать одни и те же фильтры на фотографии. Когда будут содержать фотографии, там можно их ну, фильтры включить, чтобы фотографии стали чуть ярче, черно-белым. Черно-белого не рекомендую. Это вот один и тот же фильтр, если будете использовать, у вас как бы аккаунт будет в одном стиле оформлен. А дальше... Если вы работаете дома, например, у вас Wi-Fi, то лучше работать с мобильной связи, потому что и вы работаете с нескольких аккаунтов, имею в виду, да? не с одного, а с нескольких. Если с одного, то через Wi-Fi работаете. Если с нескольких, то через мобильную связь. Он как бы меняет ваш IP постоянный. Вас... Инстаграм не видит, что вы с одного и того же устройства заходите по разным а, страничкам одновременно, вот. Ну и можно для этого же тоже, чтобы не блокировали, иногда включать авиарежим. Это как бы, как будто вы выключаете связь а, и потом включаете ее. Вот. Ну у меня там еще есть два слайда про рекламу. Говорить нет вам. Давайте уж вас. Вот смотрите. Есть такая функция в Инстаграм, просматривать статистику, но это доступно только если вы свой аккаунт подключите к Фейсбуку. Это как бы называется, что вы переключите его на переключить профиль компании, ну как будто бы вы так сделаете, и вам тогда будет видно, какие ваши публикации были популярнее всего. Ну интересно вообще нападать, да? И тут же можно делать рекламу. То есть, чтобы вот это сделать, вам нужно зайти в параметры в настройки, переключиться на профиль компании, у вас должна быть страничка в Фейсбуке, и тогда у вас еще появится в вашем описании профиля, как с вами можно связаться, там можно телефон поставить. Вот так будет более презентабельно выписано. Вот, и... Можно смотреть через статистику, какой охват, сколько человек посмотрели тихо, вашу вот вот запись и сколько из них прокомментировали, да, то есть какая статистика, да, и можно также продвигать этот пост, то есть вот сколько стоит реклама на один день, например, охват аудитории 11-29 тысяч, охват аудитории такой, да, и всего за 60 рублей. То есть принцип, как бы, это недорого, но я еще не помню. <свист> <свист> вот. Ну, теперь у меня точно все.